Приветствую. С вами Сергей Передачу. В этом видео я хочу показать, как добавлять на сайт конкретно статьи, как его наполнять, как делать ссылки и какие операции надо сделать после добавления и до добавления статьи. Так, по плану. У нас надо добавить статью ⁇ Чем и как очистить битум Это будет раздел. Разделы потом можно будет добавлять сюда отдельными страничками. Я уже один страничный подраздел сделал чем удалить битом. В нем уже одна статья есть. Можно ее открыть, посмотреть. Вот примерно вот так мы будем оформлять. То есть слева картинка, текст, какой-то призыв к действию к, на ваш продукт. Желательно сделать, можно не делать, но всегда какой-то призыв должен быть. То есть Хотя бы одна ссылка. Много ссылок делать не надо. Одна-две ссылки в пределах статьи. И не надо выделять... Жирным по тексту, вот как здесь в тексте много выделений. Очистка от нефтепродуктов, чем отмыть нефть. Этого делать не надо. Вообще статьи достаточно некачественные, потому что очень переспамлены ключевыми фразами. Их должно быть не так много. Достаточно по факту одной фразы, которая фактически вот, чем и как удалить битым. Этого достаточно. Итак, чтобы добавить статью. Нажимаем «Добавить страницу» у нас появляется редактор в него забрасываем заголовок чем и как очистить битум сразу же выбираем родительскую страницу родительская страница у нас здесь будет вот это вот чем удалить битум статьи то есть она у нас по иерархии посмотреть блок чем удалить битум потом следующий будет по иерархии подраздел наш поэтому здесь выбираем где у нас статьи? Пресс-центр. Ищем удаление битум. Вот это. Шаблон публикации сайт -байер. Далее, здесь раздел есть инструменты SEO. Сюда добавляем этот же заголовок. И дописываем какой нибудь уникализацию. Чем и как удалить битум. Эффективные химические средства, что-нибудь такое. Эффективные... Собственно, вот ключевая фраза одна, только добавляем, именно та, которая у нас... Именно исходим из того, что одна статья, одна ключевая фраза. Ее сюда добавляем. Желательно в описании, чтобы тоже фигурировала эта фраза. Далее набираем в поисковой системе и смотрим, чтобы вот этот наш заголовок, который мы здесь прописали, он не должен совпадать ни одним из заголовков, которые у нас здесь вот показаны. Как очистить идти? И желательно проверить, чтобы и в Яндексе тоже этого не было совпадения. И в Гугле, и в Яндексе. Чем растворить, как очистить битом? Так, здесь можно тексты для примера посмотреть. Но важно, чтобы он не совпадал с нашим. Мы берем чем и как очистить битом, Делаем краткое описание. На базе какого-нибудь из этих, ну, так, чем... Чистить битумы. Как правило, они нерастворимы в воде, но хорошо взаимодействуют с химическими веществами или Важно использовать специальные специальные растворители и смывки, называемыми битумными. В общем, задача в чем, что вот этот вот, если отображается снипет, примерно то же самое, что и здесь будет, чтобы человеку было интересно попасть на вашу страницу. Когда он увидит этот вот текст, чтобы он, во-первых, ключевая фраза, когда будет включена здесь, она будет подсвечиваться битом, битом, битом, то есть ее желательно один раз использовать. Как? Чем и как очистить битом? Можно даже здесь, так вот, здесь запятая, как правило, поставить. У нас получится вот такой примерно сниппет Скорее всего, поисковая система именно его возьмет для раскрутки. Чем лучше этот будет написан, тем качественнее получается раскрутка всего сайта. В общем-то, за счет этого можно бесплатно продвинуть сайт очень хорошо. Теперь само статью. То есть, здесь заголовок короткий стараемся делать. Здесь смотрим, если у нас длинный заголовок, можно будет его здесь чуть-чуть обрезать по коротке. Но обычно он здесь генерировал вот латинскими буквами, так и оставляем, как и есть. В принципе, можно сразу же и картинку подобрать. Вот здесь у меня есть, чем удалить битумы из ряда картинок. Важный момент. Какую бы картинку вот эту вот выберем. Смывка машинного масла с мотора. Переимановать. Важно, чтобы этот текст, файл был не на русском языке и без пробелов. То есть фактически я взял то, что вот заголовок нашей страницы, да, чем и как смыть битум же так, как смыть битум, просто назову его. Как очистить мотор. Вот так мы Или даже от. от битума. Вот так. То есть мы здесь пишем латинскими буквами через черточку. Теперь берем текст, который в Word, копируем его к или правой кнопкой копировать. Выделить все, копировать, как, как вам нравится. Заходим в, в визуальный режим редактирования. Здесь есть кнопка с W, вставить из Word. Вот в нее вставляем. Тогда он сохраняет все ваше форматирование, как было в оригинальном файле в данном случае мне оно не совсем нравится. Поэтому я его. Все эти выделения здесь нафиг не нужны. Если делаем выделение, то мы стараемся исходить из того, чтобы человеку по выделениям было понятно, о чем эта статья. То есть не конкретные фразы выделяем, а выделяем только именно ключевые мысли, чтобы по этим мыслям было понятно, о чем этот текст. Так. Здесь это заголовок у нас уже вверху есть, вот этот вот, поэтому мы его сверху убираем здесь. Это лишние элементы. Лишние элементы. Можно опубликовать, в принципе, или сохранить кнопку нажать, чтобы посмотреть, что у нас получилось на текущий момент. То есть у нас получается дочерняя статья от статьи вот этой вот. Чем удалить битум? Видно, да? В общем-то, текст нормально скопировался. Там одно место я оставил. Ладно, пусть остается одно выделение, чем смыть мою биту. Теперь вставляем картинку. Опять заходим в редактирование. Важный момент по картинкам. Картинки должны быть достаточно большого разрешения то есть если я нажимаю чтобы она была по размерам в средний экран вмещалась когда она будет вставляться она уменьшится но сильно больших тоже делать не надо то есть если зайти в свойства картинки чтобы она там не было там фотографии на 5 мегапикселей на, на сколько там на 20 мегапикселей на сто раз сто лет не нужно 1920 на 1080 это размеры ну, достаточно большие уже Качественная фотография. то есть Больше делать я бы не стал, чем вот этот. Вот этот еще можно приемлемым. Даже по-хорошему можно ее поменьше сделать. Взять какую-нибудь программу, например, Пикасса. Это позволяет делать. Вырезать здесь даже можно кусок какой-нибудь более интересный. более четко видно было то что нам надо показать более детально и про экспортировать здесь можно указать в общем то ваш сайт то есть мы в кору это водяной знак И вот я ресайз сделаю размера до 1024 пикселя. Вот этот вот. Тогда, если у вас большая фотография, она будет при этом относительно большой, но меньше места занимать, быстрее загружаться и хорошо индексироваться. Вот она проэкспортировалась в каталог. каталог. В принципе, ее можно даже и не из каталога. Можно сделать вот так. Мы добавляем. Добавить медиафайл, загрузить файлы, кнопочку. И, в общем, то можно сделать перетягивание. Можно вот так сделать. Либо же можно нажать загрузить файл, там выбрать файл и конкретно указать, где этот файл находится. Но я обращаю внимание, что он файл должен быть латинскими буквами маленькими. И расширение желательно тоже маленькими прописать. Это важно для раскрутки. Второй момент. Вот он сюда скопировался, фактически, вот этот вот текст, как мы назвали, так его прописан. То есть то, что изображено на картинке, должно быть и в описании атрибута Alt. То есть мы здесь напишем, как очистить от битума мотор, например. Точнее даже получилось, что у нас, как очистить от битума, это название файла, более короткое. А здесь более детально мотор или двигатель. Это будет подпись под картинкой. Здесь из пунктов выбираем выравнивание. Либо слева, либо справа. Я обычно слева выбираю. Ссылка на медиафайл. То есть на эту же самую картинку, на большую. Размер средний. То есть размер 300 пикселей. Это ширина будет. Она будет такая небольшая картинка. Ставит страницу. Можно здесь визуально посмотреть, как это будет выглядеть примерно. Но не совсем так, как оно есть. Видите, подписано, как очистить от битума двигатель. То есть та подпись. Это тоже важно для того, чтобы люди... В общем, люди читают эту подпись, и она повышает реально повышает эффективность раскрутки сайта. Если теперь обновить и посмотреть, что у нас получилось, статья будет выглядеть примерно вот так. В общем-то, этого уже... Достаточно, но здесь не совсем красиво. У нас выровнялось, давайте подредактируем. Биты мы не могут растворяться. Перенесем на другую строчку. Вот Посмотреть. Вот это немножко некрасиво тут еще выделить давайте выделим этот кусок чуть по отдельности сернистых и так далее на отдельную строчку вынесем важно чтобы страница была красивая разбита на абзацы ее было приятно читать в общем-то она здесь разбита. Здесь обращаю внимание, вот есть видные подразделы, желательно их сделать именно под каталогом под категориями. То есть заходим в редактирование страницы. Находим такой фрагмент. Именно когда это заголовок подраздела То есть у нас явно, например, как выбрать подходящее средство. Выделяем его заголовок 2. Если по тексту посмотреть, то это будет тег. H2 очистка ген костей от нефтепродуктов. В общем, поисковики очень любят это дело, поэтому желательно несколько таких подзаголовков, чтобы у вас было на странице. То есть, если зайти в текст посмотреть, то это будет, вот он, H2. В принципе, здесь align не нужен выравнивание по левой стороне. Обновить. если теперь посмотреть, что у нас получилось, есть, вот видите, они выделяются теперь под как бы функционально разные модули, которые выделены. Теперь мы делаем какой-то призыв. Ну вот, вот у нас тут вы можете увидеть как профессиональную химию для решения. Так что мы тут хотим для очистки средств, для очи... ряд средств для очистки различных поверхностей. Этот вот блок выделим как ссылку. Найдем ссылки. Вот у нас продукты. Средства для очистки пятен масел, смывка битума, отнести продуктов в Можно сразу туда ссылку вставлять. Но я покажу именно как по тексту искать. То есть мы заходим в редактирование страницы. Я здесь выделяю ряд средств. Вот так срез для очистки поверхности. Нажимаю с кнопочку Link. Здесь есть поиск. Я там заголовок ввел. То есть он нам найдет именно ту страницу, которую мы указывали. Вот, она получается вот эта вот ссылочка. Можно было сразу вот эту ссылку скопировать, если точно известно. Вот это вот. Но все зависит от, от навыков человека, который этим занимается. То есть, если я теперь обновлю, то есть у нас есть ссылка активная с ключевой фразой, которая в общем-то средств для очистки различных поверхностей. Таких ссылок не надо много делать. Не надо включать точки, не надо никаких выделений. То есть вот эти вот категорически запрещено делать ссылки на подзаголовки и блоки жирного выделения и так далее. Ссылка должна быть чистенькая. Если ее надо действительно выделить, это надо делать при помощи стиля и оформления. Ну и еще сюда можно вставить на какое-нибудь конкретное средство. То есть выберем какой-нибудь MOSBIT, turbo концентрированный. Прямо вот этот блок выделим. Вряд ли будет человек сразу покупать, поэтому нам как бы так особо не важно, чтобы там была кнопка. Ну, давайте вставим это вот М-кости от нефтепродуктов или вот сюда, как выбрать подходящее средство. Выделяем блок. Вот он выделен блоками DIV. Обращаем внимание, здесь есть дивы вот именно класс Call 300. Это в блоке responsive grid тема оформления responsive здесь есть верху responsive grid И нажимаем здесь вот есть блоки какие могут быть блоки конкретно у нас для данной темы оформления вот это вот правое. там где fit это правая колонка она вмещается в правую сторону вот она нам надо выделить именно чтобы у нас был кусок с фитом я здесь добавляю fit А левую колонку я выделю вот этот второй 620. То есть текст, который у нас отображается, вот этот вот, как выбрать подходящее средство, я весь его выделю в левую колонку. И закрывающий тег. Давайте я вначале выделю. Вот как выбрать подходящее средство. Открыли div. его надо обязательно закрыть. То есть касается черта div. Можно попробовать сразу нажать, посмотреть, что получилось. Так, что-то у меня с интернетом не очень порядок. Тот кусок, что мы выделили, я здесь уберу кнопку оформить заказ. Она здесь сразу не нужна. Люди все равно пугаются, поэтому лучше все, что касается сразу цен, тоже убрать. Оставляем только ссылку текстовую. Этот вот блок тоже можно убрать и оставляем картинку. То есть у нас получается div на продукт, на картинку div на текст и вот обращаем внимание что div на продукт он закрывается до этим вот очень важно чтобы они по количеству то есть надо считать 1 второй один второй этот и этот чтобы они все друг друга закрывали иначе полезет воротка все теперь обновить смотрим, что получилось. вот он выровнялся с правой стороны. так, у меня здесь получается ссылка на картинку. Но нам здесь не нужна. лучше сделать ссылку сразу на этот, на продукт, поэтому я выберу вот эту уже ссылку на продукт вместо ссылки на картинку в первой ашлеф вот этот вот блок Обновлю. То есть теперь у нас такая вот примерно статья получилась. В общем-то, а, что-то я там удалил, что ли? Ладно, сейчас поправим. Эта статья. То есть она сразу переходит на продукт. Отлично проверяем ссылка тоже должна на продукт переводить лично здесь по нажатию должна картинка большая отобразиться отлично здесь вот то что я делал водяной знак и я удалю случайно ссылку в конце заодно покажу, как можно сделать многочисленный слив, смывки и так далее. Потребность. я отсюда скопирую в этом случае и ставлю средств для очистки различных поверхностей я ее теперь ставлю напрямую вот сюда в, в принципе поменял меня он известен без поиска добавить сок Удовить. смотреть вот в конце у нас есть ссылка для перехода все отлично статья оформлена теперь берем заголовок этой статьи заходим в родительскую здесь добавляем эту ссылочку на визуальном редакторе и как очистить битум. здесь тайтл не нужно мы его удаляем обновить открываем страницу то есть у нас теперь есть дополнительная ссылка которая будет идти из пресс-центра как чем удалить битум. то есть люди все там важно проверить чтобы могли из меню попасть в вашу страницу. Ну фактически из-под каталога они и попадают туда. И чем и как удалить битву что-то с интернетом-то? Все, добавили страницу, проверили, все классно отображается вообще-то предварительно до того как страницу добавляли надо было взять этот текст желательно сделать можно и после но желательно сразу же зайти в инструмент веб содержимое сайта То есть, так заходим веб мастер в моих сайтах выбрать ваш сайт дальше переходим на содержимое сайта смывка.ру вот здесь есть кнопка «Оригинальный текст», нажимаем ее. Если вот уже тексты, которые я добавил, нажимаем ссылку «Добавить новый текст». Это обязательная операция для всех ваших текстов должна быть сделана, которая обеспечивает защиту фактически вашего авторского материала от воровства. Все. То есть теперь Яндекс будет знать, что эта статья ваша, если ее кто-то скопирует, то их могут за это забанить. Второй момент. Заходим в инструменты Google Webmaster Tools. Сюда. Так, давайте, так наберу руками, покажу. Google Webmaster Tools. Выбираем сайт SMEF.com. Здесь есть пункт сканирование. Посмотреть как Googlebot. То есть это вторая операция, которую тоже обязательно надо сделать после добавления статьи. Теперь вот то, что мы добавили статью, как очистить битом. Копируем вот этот вот фрагмент. До смывка есть, смывка ру не включаем, потому что она вот здесь у нас уже есть. Нажимаем кнопку получить содержимое содержание. Ждем пока она обновится. У нас есть возможность в месяц добавлять 500 страниц, либо же 5 страниц с URL связанными с страницами. Нажимаем кнопку отправить в индекс». То есть, если Таких вот может быть до 10 штук в месяц, таких до 500. У меня осталось 5 штук, я пока вот эту нажму. По возможности добавляем, начинаем с правой стороны, потом начинаем с левой, когда уже все осталось. Мы конкретно говорим Google, что эту страницу отправят в индекс, я предыдущую тоже еще не отправил. Все, на этом, в общем-то, процедура первичное оформление страницы заканчивается. Далее нужно будет в социальной сети сделать посты анонсов. Обращаю внимание то, что мы написали, вот с ее оптимизации, У вас должно быть в тексте title, то, что мы написали, обязательный элемент. И важно, чтобы был элемент description, так, где description вот он. который фактически формирует короткое описание, относительно короткое, до 600, 160 примерно символов до 250. По возможности коротко, но интересно, рисуем, прописываем. Ну, можно еще, желательно, тоже одно ключевое слово прописывать. Keyword. На этом все. С вами был Сергей Бердачук. Удачи вам!